нам нужно срочно валить отсюда так я понимаю да и все двери кроме вон той давай давай давай давай же открывайся мне не надо чтоб ты закрывалась я плохо себя чувствую ребят Мой, теперь меня эта тварь будет жрать ладно теперь меня эта тварь будет жрать но я по крайней мере Блин. у меня же нет хилки как мне бежать от них елки-палки вот вы думали когда разрабатывали игру вы думали о том что как мне бежать и куда? За... А главное, вот она уже инвалид наполовину. Что ее? Как мне бежать? Я вообще не представляю это. Все самое интересное началось в этой части. Все самое интересное в этой части. Да блядь, пока она блядь, тащится, тащит свою задницу, больную задницу, он меня убивает просто. Да ладно бы хилочку дали бы какую-нибудь, я не знаю, как вот мне от него бежать, я даже на... без шифта, без шифта еще хуже. Мы вот про пробегаем буквально совсем... Мы должны успеть. Мы должны, мы должны. Мы должны успеть куда-нибудь слинять. Я не знаю, куда, зачем, почему. Это смешно просто, вот реально. Как может инвалид откуда-то убежать, елки-палки. Тем более, когда он еще не готов к этому. Дайте мне хилку. Там совсем чуть-чуть остается. Вот после вот этой... Да, вот после вот этой... Вот этой штуки мне должно, блядь, отпустить. Нет, нихуя. Oh. Yeah. Меня пришел спасать Тесла. Хуеть. Сам Никола Тесла меня пришел спасать? Okay. Все будет хорошо. God, okay. Все будет хорошо это еще и интересней вечер добрый как всегда у микрофона карта вы вадим вы на канале Карта выиграна ПК. Приветствую всех своих зрителей, почитателей, а также... Мы будем разговаривать с иридой Это глава 7. Я должен тебе признаться, да. Я сказал, что у меня есть семья. но у меня ее, ее нет. рад тебе придется постараться чтобы попасть в мою сторону машинного зала да конечно куда мне идти доберись до машинного зала поблизости тебе придется твою мать так Роуз, мне нужно это уладить так доберитесь э, до другой стороны Абри. зала отлично мамочка так мы можем скорее всего подняться на вот эту лестницу если сможем да нет мы не можем здесь подняться окей давай будем искать путь потому что здесь закрыто значит у нас вот вот тут вот тут вот, вот, То, что нам нужно так еще хуже так давай смотри я не понял здесь датчик движения стоит какой-то что ли или что вау вау круто слушает Входишь, загорается свет. В общем, как всегда. Так, вот здесь какие-то рычажки я вижу. Наверное, нам надо будет. Так, мы не можем этот тронуть Значит, где-то еще что-то есть, да? Я думаю, так. Нет. Это он и есть. Так. И я вон вижу уже свет в конце тоннеля, но... К этому тоннелю мне еще нужно подойти. Здесь кругом трупы. Так, пока, что, пока что это безумная идея. Здесь я не могу пройти это точно. Значит мы будем искать дальше что-то. Что, что это включается, что выключается, непонятно. Так, здесь что у нас? Здесь труба мы можем... Никак мы не спустимся, значит нам искать дальше, надо смотреть. Здесь что у нас? Так, здесь мы не перепрыгнем. Это однозначно, значит у нас единственный путь, это вот сюда. Здесь какие-то инструменты. Вот наша лестница. Давай поднимемся и посмотрим, что там. Тебе же интересно, да? Я так думаю, что тебе интересно. Просто приходишь ко мне... Это все посмотреть. Так, здесь у нас электрический ток. Но мы можем пробежать. Блять, не добежал. Не добежал я, в общем. Reconoc. Так, в общем. Ну, да? Все заново или как? М -м, скорее всего. Мы уже знаем, куда идти. После... Давай быстренько пробежим. Поднимемся наверх. Здесь у нас... Надеюсь, что... Никаких записочек не осталось, ничего кроме вот этих двух бумажек нету, мы можем подняться, но нам надо быстренько пробежать там, чтобы электрический ток пропал. Угу. Мы ждем и рванем как только он пропадет, нам надо быстренько пробежать этот момент. Давай быстренько бежим, Отлично. Я вроде бы пробежал. Роуз. Ты можешь что-то сделать с пропадающим питанием? Так, есть, есть то интересности у нас. Большой, большая, большая распределительная готовка. Похоже, она пульсирует так. Э, э, это мне ни о чем не говорит. Говорит проще. Роуз, мы добиваем электричество с самого времени. Это хреново может быть простой. Просто двигайся вперед. Постарайся не умереть. Так, я вижу только один вот который у нас внизу. Так, давай попробуем спуститься. Хотя я не уверен, что надо было. Но не знаю. Если что, мы можем подняться заново. Я оказался там же, да? Где я вообще нахожусь, я не знаю. И что? И что? Что дальше? Так, сюда я, я больше не... Какой, какой мне выход? В этой ситуации вообще никакого выхода нету. Боже мой, я, я лоханулся, что ли, спустясь вниз? Пока что не знаю. Похоже, что да. Так, мы можем... Делать мы... Так, но я пока еще не знаю ответа на все вопросы. Поэтому ты там заваривай чайку. Я уже заварил его. Поставил он кипититься. Так, давай попробуем. Попробуем вот так что ли подняться? У нас... А, нет. У нас есть выход наверх. Откуда мы... С тобой спустились. Я обожаю такие загадочные игры, знаешь. Так, что здесь? У нас доберитесь до... до сих пор стоит и ничего не сделано из заданий, поэтому надо бдительнее осматривать эту территорию. Так, в общем, внизу делать нехера. Я так понимаю, да? Здесь у нас что вообще? Что вот это за... день? Давай быстренько опять пробежимся. Главное, чтобы... Успеть. Хм, я вообще не понимаю. Мы с тобой заблудились. Однако ж. Один момент... В общем я не знаю. Позвал меня буковка КМЖ, как, так как обычно, как я начинаю записывать, она меня начинает звать. Ну, типа, так, ну мы оттуда спустились. Смысл нам идти назад, я вообще не, не вижу никакого смысла идти назад. Ждем ибо нам нужно... <смех> <смех> ну ты же знаешь, да? ты знаешь так, где, где я нахожусь? Вообще не понимаю. Где я нахожусь? Похоже, что где-то я в другом месте. Давай попробуем подняться. Мы же с тобой погибли. Теперь нам надо заново, наверное, пробегать все это. Ну, как я думаю... -нибудь мне объяснит вообще куда идти Здесь два пути либо вниз и мы уже с тобой и похеру где мы уже с тобой были здесь мы с тобой были Ага, вот он вот что я не заметил вот что я не заметил и вот ответ на все вопросы так. здесь мы можем спуститься с тобой подняться я прям чувствую себя не знаю лично мы куда-то добрались я бы хотел сначала взглянуть на вот эту комнатку, смотреть, что здесь есть. Я же любопытная. О, все же. не заработали да? заработали но не заработали странно где-то у нас кз что ли я не пойму так у нас где-то кз с тобой давай попробуем вот этот рычажок потянуть Прежде чем э, подниматься наверх, надо попробовать же запьете его. И не успел. Да? Нет. А, в общем, давай попробуем. Я понял. Как ты издеваешься? Так, он у нас выключен. Он у нас выключен. Я вот здесь еще лестницу какую-то вижу вниз. Может быть там что-то нужно сделать или наверху? Что возможно. Давай посмотрим. Мы можем в любой момент спуститься вниз. Там не очень интересно. ничего я не могу сделать пропасть Ладно, давай прыгать я экстремал поэтому делаю то чтобы было интересно давай пробовать их отключить поочередно Это заключен у меня слушаем. отключен значит этот надо включить или отключить. Но у него нету. А, очков. Не понимаю, что сделать. Может быть, когда я его включаю, вот этот нужно отключить, да. не изменилось вечорок на место встал нет вот теперь скорее всего мы сможем запустить 5 где-то еще есть не вижу может быть и наверху ну как туда попасть я вообще не хочу наверх то попасть прыгать что ли? давай попробуем не знаю помрем ничего страшного Страшно будет, если мы не помрем. Так, вот здесь какая-то еще есть пуска. Кроме, так поднялся я здесь, да? Ну, чтобы быть более, да, поднялся я здесь, значит, попробуем, давай спеть. Есть там, что... скорее всего, что там что-то есть такое. Ай. что то есть такое что нам поможет может быть не поможет а. так у нас вот здесь кз серьезно у -у -у -у -у -у. А, а, даже ему не нужно было включать had... Такой большой корабль, ты смотри-ка а... mm -hmm. Нести давление воды, Поворачивай правильный клапан, отлично okay. Я думаете я знаю какие клапана правильные, а какие нет придется изучать okay. эту машину изучать эту машину какой клапан и где находится во первых вообще где какой клапан находится чего где находится попробуем так здесь вот у нас есть какой-то проход сразу попытаемся пройти здесь посмотреть что как и по чем почему вот здесь То в стиле игры в стиле надписи главные так расскажите мне как это все низить так, вот здесь есть рычажок когда-нибудь управлял титаником нет тогда вот он представь себе что это титаник и ты им управляющий. так что здесь у нас блин главное не запутаться бы а я путаюсь уже где чего я где я был где я не был я дверь пооткрывался не знаю так. Ну, что Никола. Будет. Виновник торжества. Так, что-то этот об... Обри мне не нравится. А -а -а. Шлак, так, здесь все. Давай отпускать его. хорошо так здесь мы опустили давление хорошо. давай еще искать такие вещи так. нифига себе. я еще буду вставлять сам Надо вставлять. А где? Ну, да. Это запись. Вы изучим. Угу. Так здесь что можно покрутить? Нет. Сначала осмотрим. Их, наверное, скорее всего, здесь э, не один. может быть и один. Я фиг его знает, я уже забыл все. Хороший. Да? Ну, так. То, что там напряжение. Больше я не встретил. Окей, давай подниматься наверх и смотреть. Отлично. Так, здесь... разбросили так вон там еще и я не помню я здесь сбрасывал или нет но Я выполнил задание или нет? Я ж могу один и неправильно, и все. Как бы... И заново их бегать искать. Не просто так они... В разных сторонах, не просто так было придумано. Ну, вроде бы я про всем пробежал, то? А? Нет. А, еще требует. Ее больше нету. А, вот сюда, где. Где моя ручка? Попробую еще поискать. Где-то должна быть еще одна. Либо, я не знаю, вот здесь попробовать еще. Нет, он добавляется. Так, а где снять еще ручку и найти? Я могу ключом, кстати, есть можно было бы, я бы мог ключом, но вот здесь как раз таки вот у нас еще нету моей скорее всего ручка где-то валяется, но я не знаю где потому что по дороге мы только находили одну ручку, да? может ее снять можно было потом никто же мне об этом не... Никто ничего не сообщал вообще. И я не помню, в какую, на какую я устанавливал, где-то наверху это было, я помню. Подняться и посмотреть ручку. какую-то можно? Барашек. Барашек. вернуть нельзя. Как-то вот получается так, что... Это должна быть еще барашка. А где? Вот вообще непонятно, потому что... Вот что-то валяется среди... Вот. Насчет те... О! Вот она. Вот она. Мы ее как раз пяли. Теперь нам надо найти тот, который без барашка был. Вот он, по-моему. Так. Что один? Я думаю, тот, который... Тот, который у нас с электричеством врачит. Э -э -э... Где напруга. Ну, как снять напругу? Еще Может где-то у нас здесь тоже, да? Вот я помню, где-то у нас был, который веркал по-разному. Вот он. Но как же его обесточить? Вот этого я не понимаю, как его обесточить и... Делать так, чтобы он рабочему. Скорее всего, после всего задания у нас откроется вот этот. У нас остался вот только он, и все. Остальные мы все пробежали, я так думаю, что и с ним как-то надо колдовать. Но я не знаю, как колдовать с ним. Вопрос, конечно, литерический. Здесь мы все, которые здесь находились, вроде бы покрутили, пробежались. Да, мы все здесь пробежали. Может быть, Яш какой-то пустил еще. А, 55. 33 может быть они как-то по цифркам слушаю 77. я вот не понимаю что дальше хм, вот здесь мне нашел все же я этот последний винтель. здесь потеряться я скажу так что что теперь помнишь гигантскую неисправную катушку это знаешь что иногда не стоит объяснять чтоб просто увидеть приходи Куда мне нужно теперь нести давление воды правильные клапаны? Ну, мы это сделали. Ну, теперь. Так, у нас должна была дверь открытая какая-нибудь. была красной. Я помню, что у нас была дверь какая-то красная и не открытая. Давай по посмотрим я дверь Потому что я, я это точно помню. Как мне отсюда выбраться? -то? Если даже путь назад мне предстоит, то мне надо как-то же двигаться. Так, я уже... Теперь на поиск, на поиск двери нам нужно обязательно эту весь. Где-то она была внизу вроде этой двери, я помню. Она была внизу и она была закрыта красным. Я скорее всего она открылась, но я не помню, вот, где она была. Эти двери были открыты. Я точно помню. Так, вот. Да мы и должны были пройти. Машинное отделение, дамы и господа, продолжайте движение через машинный отдел, чтобы увидеть, о чем говорит Одри. Ладно, давай быстренько пробежим. Хотя, может быть, здесь какие-то документы валятся, еще что-нибудь, не знаю. Не знаю я ничего, что здесь могло было быть. Я просто бегу вперед. Мне уже ничего не видно. Я не вижу ни хера. Я боюсь туда идти. Игра. Игра, я боюсь туда идти. Так, давай вот сюда. Как бы пробежим уже. Здесь у нас видно хотя бы, что здесь лестница. Так. О чем говорит он непонятно, конечно же. Я тоже не знаю. Мне все интересно. Но ну, я иду вперед, иду, чтобы понять, чтобы изучить тебя игра. Так, давай посмотрим, что здесь. Я по-любому пропустил до хера плюшек. Так, у меня уже землетрясение какое-то. Гигантское распределительное. Вау! Wow. Oh, no. It's beautiful! Не волнуйся, нам ничего не грозит, пока ты находишься под ударом волны и мы в безопасности. Рада слышать. Ты можешь увидеть меня. Я в высоком здании по правую руку от тебя. Видишь меня, Роуз? В общем, видишь горящее здание вдали? Это аварийный выключатель. Постой, мне нужно идти аж туда. Так это вот я понимаю, что ты хочешь, чтобы я пробежал туда под электромагнитным полем? Я тут подумал, если ты согласна. Я спрячусь. Okay. Доберитесь okay. до горящего. Да не. Так, окей. Okay. Все понятно. Давай добираться. Как? Как добраться? Так, здесь какие-то записочки. Мы уже две записки где-то профукали ну давай будем добираться так думаю что мне вниз О. так Понял, что мне лучше выходить. Когда леска леска не будет, будем ждать, пока пройдет всплеск. У -у -у. И побежали. Чем быстрее мы добежим до туда, тем лучше, я так думаю. я не успеваю. Значит, где-то надо место искать, пока кто мне выкинул вообще непонятно где так да еще замедлились конечно же Так, смотри, Сейчас был баг с тем, что м -м, мы очутились непонятно где. Мы чуть-чуть, буквальном смысле, не добежали и опять вот он У нас появляется. Опа, где я, мать вашу? Mm. Я вообще не туда побежал, что ли? Мои, мои попытки кончились что ли я не пойму подожди вот э... ага. да бля пока она спустится бля, уже сдохнешь так мы уже активировали, да? А давай прыгать уже тогда нахуй да блядь пиздец какой-то да. я человек паук давай-давай-давай-давай беги беги мать твою буквально несколько шагов может быть подожди а где ждать-то, елки-палки где ждать, мне срочно надо бежать, вот в эту как он прыгает давай-давай-давай-давай-давай-давай чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, все Фух. ну в общем Каким-то макаром я добежал. I I... Так, в центре управления это сработало. Just... Uh, Одну минуту. Так. It, oh, Слава богу. God. Так, я. Я выключил его. И справилась. Я буду жить. Okay. Эй, hey. Одри, Одри, как насчет того что на кого накопит убраться с этого корабля иди по металлическим дорожкам справа от тебя они выведут тебя прямо к центру управления я уже поблагодарил тебя но будет чертовски здорово это лично сделать я уже иду одри скоро увидимся так давай куда задание нам давай где центр управления? Я это понимаю, что мне надо было скорее всего запомнить всю эту дорогу. Так здесь уже нету дороги, понимаешь? Что... пропасть там подобное. В общем, здесь я не знаю куда даже идти. Дальше-то куда идти мне? Хм. Hmm. Все здорово. Идите, сами. Как? Вы не написали мне это? Так, побежали мы обратно, скорее всего. Так. По нашему... В каком-то здании этот Одри находится, а в каком, я не знаю. Мы возвращаемся назад. Так, вот у нас вот здесь какой-то призрак, давай поднимемся к нему. Может быть, это и есть наш Одри. Мы же не знаем, с кем мы общались все это время время мы через может быть призрак так. здесь я помню мы бежали но здесь уже прохода нету так ребят нам нужно найти твудри теперь как может мы окажемся вместе рядом одри разу раз в этой игре такие баги так вот я вижу что там кто-то стоит и что-то делает мы же как мы один раз нашли что-то там по призракам надо я думаю что может быть Uh, я подумываю о том что может быть uh, это просто так вот он да вот это пропустил эту стремяночку и эту лестницу Скорее всего, мне сюда. Призраки бегут. А мне наоборот нужно вперед, чтобы встретиться, наконец, нашим помощником мудре. Если, конечно, это не призрак. что я очень сильно подразрываю, что, это... что это наш какой-нибудь призрак был, и Роуз печально расстроится, то что я думаю это будет так, здесь никого нет. В общем, записку я потом почитаю, наверное. далее это записка или нет. Вроде бы та, вроде бы не та, не знаю, уже все поздно я ее не прочел ну, ладно. А где Наш Одри. Понять бы. Музыка очень грустная, поэтому я до этого сделал такие выводы, что, скорее всего, Одри это миф. Потому что здесь вот но ну, я никого не вижу и здесь то дальше то хода то нету они а, нет. что-то подобное я и думал здесь никого не будет читаем эту записочку это схему хирургические комнаты где была заперта ада Боже. Нет, я ошибся. Я пытался сказать тебе. Я вообще сказал, я лжец, Роуз. Я слышал все, каждое твое слово, как ты попал на борт. Первого разговора Ада до того момента, когда последние слова слетели с... с... с... Я даже слышал ä, разговор с Николой. Это не блокировка Теслы. Ну зачем? Потому что ты отняла у меня все что у меня было его уважение я был важным человеком на этом судне но теперь, теперь прошел час заплатить по счетам если ты сделаешь это я убью тебя даешь слово rose Ясно слово как мило. Ты забыла. И сейчас также направлю потустороннюю энергию к тебе. Прямо сюда. Так что лучше торопись. С минуту на минуту появится компания, и с их с помощью я расправлюсь с, с тобой. Старый Так